Всем большой привет подписчики и интересующиеся природы. На моем огороде обнаружил целую плантацию съедобных и очень вкусных деликатесных грибов капринусов. Или навозники белые. Первый год я их обнаружил. Вот они растут в крапиве. Навозник белый или капринус белый. Как раз подошла пора их заготовки это интересный гриб и съедобный который большинство не знает и считает за поганку бледную это вот такой гриб который э, имеет вид колокольчика вот я его собранный показываю близкого и в результате, когда он уже перезреет, он превращается вот в такую черную кляксу, расплывается и становится некрасивый. А вообще гриб очень вкусный, деликатес во Франции считается. Вот у меня здесь целая плантация их, показываю вам. Маленькие, только народившиеся капринусы, вот они маленькие. Начинается с таких и затем в конце вот такое. Я с этой плантации себе хороший ужин приготовлю. Он идет в жареном виде. Зажаривается он вкуснее, чем шампиньон. Более острый, чем шампиньон. Французы предпочитают его шампиньону. Навозник белый или капринус белый и он совместим с алкоголем, то есть они употребляют его с вином вполне. В отличие от навозника серого, его родственника, тот можно применять как антиалкогольное средство. А капринус белый очень вкусный гриб и можно даже его заготавливать в жареном виде на зиму. Затем жиром заливаете и зимой потребляете. Навозник белый или капринус белый. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.